Она осознанность, она прям жизненно необходима становится. Кто-то действительно закрывает глаза, прячется от этого, уходит в зависимости, уходит в пищевую зависимость, в алкогольную зависимость, в трудоголизм. Потому что, ну как, кулаком стучу по столу – не работает, капризничаю, обижаюсь – не работает, правила придумываю – не работает. Два пути, получается, у нас. Либо я в осознанность вхожу и разбираюсь, почему не работает. И начинаю наблюдать за собой, за тем человеком, который рядом. Начинаю осознавать, а правильно, неправильно ли я выбрал человека. А какова уникальность моя, а какова уникальность моего близкого человека. Либо мне, получается, нужно прятаться. Прятаться от себя, прятаться от своих отношений, где-то в зависимости. Такие же у нас, получается, пути. А, да, ну, хотелось бы увидеть выход из этого. Вот. И первый метанавык, который включаться mm -hmm. у нас должен того, что у нас в современном мире, вообще в человеческом мире отношения были адекватные, счастливые, интересные, радостные. Это та самая осознанность, то самое умение управлять вниманием, когда я действительно могу остановиться в этой гонке, выдохнуть и подумать, а кто есть я, какая у меня есть уникальность, какие у меня на самом деле ценности. А кто рядом со мной тот человек, с кем я строю отношения? Какой он? Какие у него ценности? Какая его уникальность? И даже на этом первом метанавыке, самом, казалось бы, простом, мы можем увидеть, что оказывается я не какая-то там стандартная женщина, которая может жить по правилам. А у меня есть свои чувства, свои желания, свои какие-то особенности, свои способности, абсолютно индивидуально, ни на кого не похожее тело. И потихонечку через осознанность можно познать, какая я и что я на самом деле хочу, что не хочу, что люблю, что не люблю, какие отношения мне нравятся, какие не нравятся. А тут еще повернувшись к другому человеку, через осознанность можно увидеть, что он оказывается другой. Что вот такая вот схема, что если я вот так думаю, то и он так думает не работает. Что если я этого хочу, он должен этого хотеть не работает. Что если что-то для меня правило, для него может быть неправило. Что если я, например, там быстро, а он медленный. И вот этот навык осознанности, он помогает, по крайней мере, узнать вообще, кто перед тобой. И первый раз в жизни, наверное, познакомиться с собой и познакомиться с другим человеком и воплотить закон, который еще когда-то Перлс сказал, «Разреши себе быть собой по-другому а другим». И это не про какие-то там суперпрактики, супер медитации. Это когда мы действительно в своей жизни замедляемся, и в тот момент, когда нас уносят в какие-то эмоциональные качели, в обиды, в злость, в желание заесть, в желание выпить, в желание поругаться, развестись или вообще ни с кем не общаться, просто остановиться и осознать, кто я, зачем мне отношения, кто передо мной, подходим мы, не подходим друг к другу, а в каких частях мы можем общаться, а в каких не можем. То есть осознанность это по сути навык управления вниманием, и он тренируется. Это действительно, когда я могу выйти из этой гонки, в которой мы все в молотилке такой некой живем, кто что должен делать, как правильно, что вообще на самом деле положено в этом возрасте, в этом возрасте, в этом возрасте. дополнительно сюда новости из телевизора, новости с радио, напряжение на работе. Вот так вот на человека навалилось, он несется, несется, несется. Остановились и просто хотя бы чуть-чуть включили свое внимание и посмотрели, что вокруг. Вот этот один уже навык, он помогает, конечно же, отношения, по крайней мере, включить, включить отношения. Ну вот приведем пример, что в большинстве случаев, когда отношения начинаются, люди счастливы друг с другом. Как-то так получается, ну, гормоны там играют свою роль, влюбленность, желание быть с кем-то, потребность такая очень сильная. И вначале люди, как, кстати, животные, находятся в такой некой веселой игре. Они друг друга рассматривают, они друг другом интересуются, вдохновляются, видят лучшие стороны. А друг перед другом, когда же животные, да, танцуют, показывают свои какие-то лучшие стороны. И по сути, начало отношения всегда практически у всех. Если эти отношения начинались не из-под пинка, то это у нас игра. И осознанный человек может сказать, да я всю жизнь буду играть в отношениях. Я буду продолжать эту игру, независимо от того, стоит ли у меня паспорт, есть ли у меня ребенок, есть ли у меня какие-то проблемы. Я играю, я живу, я там сама живу в интересе, в вдохновении, соблазняю там своего мужчину, играю с ним, шучу с ним, да. Ведь в этом можно остаться жить. И опять у нас может здесь помочь осознанность. А неосознанные люди что делают? Они играют, играют, играют. Потом срабатывает стереотип, все у нас серьезные отношения. Серьезные отношения это что? Надо как мама и папа в моем детстве ходили с серьезным замученным лицом. А, тянули лямку нелюбимой работы, друг с другом либо молчали, либо ругались. И тут прям включается программа, которую родительской семье мужчины показывали ему родители, он ее реализует. В родительской семье женщины показывали мама и папа программу, она ее реализует. И оба друг другу показывают просто какие-то программы, которые впитались. Осознанность помогает увидеть, как можно еще. Ну, вот, например, как я сказала, сейчас игра, может быть, какое-то исследование, может быть, какое-то выстраивание таких отношений, которые будут уникальны и не похожи ни на кого, обсуждение какое-то, выбор какого-то пути совместного замечание, что вот у мамы и у папы у наших что-то вот было вот так, а я так не хочу, давай обсудим, как сделать по-другому. То есть это все вот этот вот ключик нашей осознанности, который у нас помогает нам включиться.